Дорогой Владыка, у меня вопрос следующего характера. Мы, поскольку в православной церкви, русской православной церкви, Московского патриархата принадлежим, то в последнее время стоит вопрос о царской семье, о захоронении царской семьи. У нас есть современные старцы были, такой как Николай Гурьянов, который говорил, что не ищите. Останков царской семьи, так как их ритуально убили. А мы почитаем царскую семью очень сильно, мы ее любим. И вот сейчас очень большой спор хоронить, не хоронить. Но сколько было свидетельств, живых свидетельств, что говорят, что не надо. Никаких царских останков нет. И вот мы тоже так же считаем. Вот я лично придерживаюсь той позиции, что говорил старец Николай Гурянов: Не ищите святых мощей, царственных мучеников, их ритуально убили. Может быть, вы что-то слышали про царскую семью, их убийство. Может быть, вы знакомы со святыми царственными мучениками. Ведь это очень известная история, когда царскую семью предали революционеры. Ленин, Троцкий и прочие другие которые большевики. И Российская империя после этого перестала существовать к сожалению последний император это был помазанный позже николай второй может быть прокомментируйте дадите оценку эту. самый первый быстрый ответ который пришел мне на ум я не имею права это комментировать я немного изучал эту тему пускай меня простят русские православные братья и архиереи, что я касаюсь этой темы которые они знают лучше меня в жизни я научился тому, что нужно слушать богоносных людей. Не то, что говорят люди, как большинство. Но один богоносный человек может открыть, что есть истина и яв, А люди могут этого простого не видеть. Или кто-то может пытаться вести их в заблуждение. Поэтому каждой православной стране нужны богоносные мужи и жены. Особенно там, где совпадает мнение двух или трех богоносных людей. Согласие святых отцов или матерей. Мне кажется, что убийство царской семьи, которое тогда произошло, заняло свое место в жизни церкви. Члены царской семьи уже признаны мучениками. В моей метрополии есть их икона. О них замечательно говорил святой Иоанн Максимович. Его святые мощи находятся в Сан-Франциско, в США. Нетленные мощи. В обществе существует такое огромное количество проблем, чтобы еще больше углубляться и добавлять новые. Их мощи, которые были обретены, как я знаю, чтобы были произведены исследования, что, чтобы все усложнить. Знаешь, мне все это напоминает западную католическую и протестантскую схоластику. Излюбленный ученик Господа – это святой Иоанн Богослов, самый первый богослов церкви. Где его мощь? Это тайна и многих других святых. И самое последнее, чтобы я сказал по этому вопросу, чтобы современные епископы и многих других святых – Самое последнее, что бы я сказал по этому вопросу, чтобы современные епископы и современные православные стремились к тому, чтобы нам стать мощами. Когда Николай стал царем, я не думаю, что он думал о том, что он станет мощами и мучеником. Но Господь достоил ему это.